Просто на паузе, и потом оно все просто раз распадается. Типа идет разбор. То есть вот он взял, mm -hmm. на месте солнца появился, как ты сказал, вот это типа или черная дыра, не черная дыра. Mm -hmm. да а Реакция была на твой ответ, на твой вопрос реакция такая была. И от солнца и начинает идти просто какие-то черные такие, ну как бы черная сетка такая, на расстоянии mm -hmm. от земли. И показывается, что земля на паузе. Какое-то определенное количество, типа до тысячи лет, может быть, на паузе там подвешено, Ну, как не то, что на паузе, как бы просто вот она в таком переходу состоянии, да? mm -hmm. а потом все начинает распадаться просто, и все в космос. Растворяться, в космос начинает на, на детальки, на частички распадаться. Прикольно. Она только что рассказали новую космологическую теорию. Она надо ее сознать. Уважаемые хранители, матри... Матрицы Солнца, есть ли у вас к нам какое-нибудь пожелание, какой-нибудь совет? Что нам нужно делать, как себя вести, к чему стремиться? Ну, информация прошла, что как бы все типа отраб... все отрабатываете нормально и, короче, вообще... все нормально, короче. А вот души, которые проживают на Земле, они могут перейти в состояние хранителей матрицы Солнца. Матрица Луны и вот этих всяких объектов звездных, космических. Или это какой-то длинный путь надо пройти. Многие проходили здесь ну, обучение. Обучение на Земле. Земле. Проходили через Землю. Да. Ответ да. такой идет от него. Ага. Многие проходили Землю. Все. Ответ такой. Понятно. Хорошо, благодарим тебя, Хранитель Матрицы Солнца, на счет 3 видео-отключения от канала, Канал включен. Да, свернулся, ушел. Ну что, <с я <с думаю, на этом закончили наш ченнелинг сегодня. Это как это называется, когда в программе идет, а сегодня сейчас у нас рубрика ченнелинг. Да, да, Ну, пожалуйста, Артем, расскажите, пожалуйста. Бруно Кучинелли, знаешь, такой бренд прикольный итальянский, обожаю, производит. Расскажи, для тебя был первый опыт. Как тебе? Слушай, um... да с тобой постоянно общаешься, постоянно какая то ты у вас под, подключки мне всякие делаешь, черный маг, Черный маг. нет, ну как тебе ощущения? Что-то не удивился, такое ощущение, что каждый день этим занимаешься. Не, ну это интересный опыт, слушай, не, я конечно таким не занимаюсь каждый день. У меня есть как бы, у меня по такому же принципу идет общение с моим, извините, высшим наставником, куратором там. Так, насчет ты, сейчас тебе твой наставник рассказывает. Mm -hmm. Какой опыт и какую роль сейчас сыграл наш тобой вот этот Ченелин раз два три. Ну, пущат еще. подключился еще? Ну пусть как, что они тебе говорят. Расскажи. Для тебя это какая? Какая польза от этого для тебя? Что ты получил от этой работы? Ну идет раскачка меня как по новой новые способности типа раскачка идет. — Знаешь, к нам это говорил, наш так сказать, второй, а, второй учитель. А, — А я тогда... — а, а моя, хорошо. Какая моя роль в этом? — Сейчас мы к тебе активируем возможности медиума. — Медиум? — Медиум Рэр. <свят> — Медиум, rare, медиум <свят> <трав>. <свят> Да. <свят> так что это самое. — В смысле? Что, я тебе включил или наоборот у меня там этап пошел следующий? — Ну, ты задал вопрос про меня, как бы тебе <свят> ответ пришел конкретно меня. Они соединились и как бы мне пришел от них общий ответ. И в чем он запрещен? Ты же про меня спрашивал. Идет прокачка, ну как типа, типа. раскачка новой способности, да. А, вот когда ты идешь вот этот. Вы ну, в -то -то? это одна из этих, наверное, да? Ну, судя по всему, да. А для меня это что дает? Я что даю? Возможно, включать вот так каналы людям? Типа да, да, да, да. Вот, а я сказал, прокачал так. свои эти скиллы по активации Нет, ты начинаешь реализовывать. Идет такой ответ. Ты начинаешь уже чувствовать, что ты вот можешь, можешь, вот ты делаешь. Да. А я смогу чайник двигать рукой или нет? Это не моя тема. Не понял. Чего? Ну, не заставляй. <смех> и, и, и, их в тебе это... Сомневаться? <смех> <Разучиваться>. <смех> Они наверное, говорят, этот самый дефектный. ты на меня плохо влияешь? Чем мы сегодня этот самый? Угу. Давай Чего? дальше пойдем. А что дальше? Ну, починили ли ну, мы немножко? Ага. Получили, у нас мукмакушка немножко горела. А ты а? Вот какие, какие у тебя физические ощущения были во время ченнелинга? Расскажи. Никакие. Нормальные. Ну как вот обычное состояние. Ну, как бы нет, Чувствую, что у тебя это как этот, блядь? Ну какое-то чувство такое-то. Каталепсии. Каталепсия. Ты уж поднимается. Да. Скажи в эльфийский превращается. Не, даже... ну я практически считал, что у меня есть какое-то такое. Слушай, а ты сегодня с этим самым на машине приехал? Нет, на нет, к... нет, нет. Я не, я сегодня вырос... на такси приехал вообще. А, ты даже увидишь на такси. Ну, но, наверное... а, как, а как наш друг Шахин поживает? Слушай, нормально проживает, может будет увольняться, что пока не знаю. Что, слишком все у вас там накалилось? Слушай, да нет, просто есть экономическая эффективность процессов и как бы... Надо у понимать, вот Да, да. Но еще, не знаю, посмотрим сейчас. Все-таки как бы единицу такую тоже надо где-то найти. Вопрос в том, что сколько она стоит. Ну, да. ну да. надо поделать. Да. Ой. Так. Ну, Чтобы еще нам с тобой обсудить, какие у тебя вообще были вопросы, запросы на этот как его, на этот наш выпуск? Да у меня не, не было никакого запроса, я просто попал под твое дурное влияние, и все и ты мне сразу... А ну-ка, давай! И все сразу.. Я, ну ладно, давай ты, вещай, я, Ладно, буду вещать. Ты, ну, что? Я, не, я не спорю, чё. Я не спорю. Вот. Так что... Не, ну, смотри, была... я заказал, чтобы на, в этом месяце в научно-исследовательских целях... Yeah. Денежный поток упал по 500 тысяч нарыва, так что а -а -а. если упадет, придется предусмотреть, если деньги упадут такие, да. на себя не трать, придется куда-нибудь, слушай, мне лично ничего не падает, у меня падают, только, только могут на организацию падать, а это уже, извините, другие, <плыв> нормально, отмазался, так что, это самое, короче, если ты получишь премию какую-то, не думай, что это премия, это вот, отработали ребята сверху. Да, блин, слушай, как главное, чтобы не снизу. Скажу, скажу тебе так. А что ты переживаешь? Да что это дело, что нет, просто... Снизу приходит, когда ты вот, знаешь, как ага. этот, как Кащей хочу побольше. Ты же не хочешь, я не хочу. Ну, ну просто не ради, не, ради эксперимента. Не нет, другие цели. Так-то они на мне, да, вообще, у боков фиолетовый параллельно. Так. Почему все про деньги, про это? Правда, я тоже думаю, мы... что, что, что это такое. А, у нас же записано на денежной энергии, ты ее и развил. И развил э... Тему правильно. Слушай, ну я, наверное, сейчас поеду в Питер. Интересно, что нового узнаю, интересно, про... от наших друзей. Как, думаешь, полезна мне будет эта встреча в плане нашего развития? <клышко> Или это чисто так просто, тусовочка будет? Тебя ничего не остановит, но тебя ничего не повлияет. Ну пипец. А, давай так. Да. Yeah. Мы же сегодня отработали нашу технику чимиринга. Mm -hmm. yeah. мы можем и подключаться к чему-нибудь интересному, и людям рассказывать. А кто-нибудь придет, хочет послушать. Почему? Если жизнь на Марсе. Mm -hmm. Он приходит, садится у тебя. Я щелк. Включаю, тренирую. Бля, и... эти слоны типа такие что Ч припрлись-то? Че нам приперлись на? Нифига на, на? себе, думаю, какие они, блин. Дерзкие. Ну вот нам кажется, что они просто не то, что они дерзкие. Они нам Края попутал, что ли, такие сразу? Да, земли прилетел, край земли попутал, с краем луны, да? Сидим, да. Застал их в душе, короче, пойдет. Они охренели, ты кто, блин? Сидит такой, моется, раз так. Добрый день. Сейчас обеспокоитесь. Ага. Что за герой?